Всем привет, и я проснулся уже в 7 утра, отвратительное чувство, и сейчас я направляюсь к бассейну, чтобы встретиться с Асей и поехать вместе на соревнования. Угадайте, кто это идет? А чё это ты там тащишь, А? Че это ты там тащишь? Дим. А тебе немного? Нет. <соц> <соц> <соц> <соц> <соц> <соц> О, мой любимый. Не знаю. На каком вокзале? Ты его посмотрела? Да, ЖД один. Ну, что как утренний девять? не волне слил. Ну, <соц> это в лоб даже. Ну. В лоб. В лоб тебе. Эээ, -э -э. уйди. Крыса. <соц> Знаешь, мы куда едем? Не, <соц> не знаю. Опять? В который раз уже? Саша, где ты в очередной раз? На бассейне... Ну не на своем. Ну ладно. Ну не на своем. Ну ладно. А что ты тут делаешь? Это в очередной раз. Что ты тут делаешь? Помогаю. Чем? Ты же беспомощный. Это ты болит беспомощный. Саша, скажи что-нибудь. Нас убьют. Да. За то, что плохо выполняем свою работу. Особенно Саша. Саша, Саша, как поработала, Саша? Нормально. Нормально? А ну, я не виноват. Я, нет, но ну я немного поработал. Mm -hmm. Сколько это было? Три, четыре, четыре. Я не виноват, я на вторую хотел. I can see. В этот раз влог будет. Uh -huh. В этот раз народу много. Нет, в этот раз я наснимал много. Uh -huh. На две минуты? Да. Uh -huh. Uh -huh. Что делаешь? Uh -huh. Где? Uh -huh. Скажи, хрустит. Хрустит. Uh Не -huh. uh -huh. Да? Да? Да? так тебе и Ну не снимай меня, закрой, кажется Да-да, вон там На первом этаже На подвальном Я, кажется, очки зажала, мне кажется, батеточка Полезность скажи Шикова больше не плывет. Не для тебя полезно, а для всех. Ну по попче будет. Вы... Для Ярика. Не полезно. Не полезно. Кто там еще? Кто там еще? Как С кем ты глава еще а, а я что запоминаю? Больше... Да, я ч запоминаю? Наверное. Что? Серьезно? Нет. Я их не запоминаю. Я марш терба. Ауткий. Завтра кайф. Завтра не дает. А, у тебя только не работает, да? Саша. Mm. Канал когда запускаем? Завтра. А видео знаешь, когда выйдет? Когда? Когда? Да не, выйдет, выйдет, выйдет, Ты здесь к субботе Может, к субботе выйдет. Сегодня вторник. Сегодня вторник. А послезавтра в школу? Ну. А потом в приезжает. В тот же день? Да. Когда нам в школу. Значит, микрофон чаще закрываешь, чем не закрываешь? У меня микрофон был здесь. Ну, вообще-то дополнительно здесь. А основной это здесь? Да? Да. 90 Он ногти не может подстричь Ногти не может подстричь Етишкой корень Да, пиксели, конечно, тоже не очень Ну ладно Привет До свидания А там где-то Леша Почти дома, Саш. Еще чуть-чуть. Да, Последний рывок. Этот, мы э, еще с этого, 12-го. Не, не хочу. Почему? Мы там будем работать. А сейчас мы фигней сюда дали. Да? Да. Мы там не будем работать. Да, нам все равно не платят. Это мы для души. Да, да.